Друзья, всем привет, Привет! сегодня мы находимся в городе Героя Севастополе, хотим погулять по набережной и сделать опрос отдыхающих и местных жителей, позадавать какие-нибудь интересные вопросы, я думаю вам понравится этот ролик, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал, обязательно пишите комментарии, потому что очень важно ваше мнение. Вы у нас местный или приезжий? Приезжий. Откуда приехали? Вообще, это, стебрюка. О, да мы же тоже оттуда. Да. Ну вы что? Как вам вообще здесь отдыхается? Нормально. Нормально? Да. Первый раз или уже это первый не? Раз. Первый раз. Первый раз, слушай, да? Мы тоже в первый раз сегодня. Как вам вообще парки, которые здесь отбабахали? По-моему... Ну, мы, мы еще не были но Не были? Ну, набережная мы как вы Набережную. Красиво. Не катались еще на кораблике-то? нет. Но в планах будет. Ну да, наверное. Хорошо, на хорошего отдыха. До свидания. Первое же, Тимбрюк. Здравствуйте, завтра день города. Вы приехали отдыхать? Нет. Вы местная? Девушка, до свидания. Всего, всего доброго. Здравствуйте, завтра день города. Вы приехали отдыхать сюда? Да? Откуда приехали? Омск. Омск? Да. Что успели вообще здесь уже увидеть? Херсонес. Херсонес. Понравилось? Ну, мне очень. Понравилось, хорошо. А что еще? Может быть, какие-то планы есть? Что здесь посетить? Ну, наверное, нет. Сейчас хотим ехать в Балаклаву, Балаклав. который, в музей подводный. Угу. Вы здесь первый раз? Да. Первый да. раз, да. хорошо. Что вообще о Крыме можете сказать? Вообще, какие впечатления ваши? Вот вы приехали на отдых, да? Ну, да, ну да, погода Классно. Ничего не успели искупаться? Нет. Нет? Ни разу. Ну, все впереди. Ладно. здесь всего лишь на сутки. На сутки? Да. Мы на сутки. Вы на машине приехали? Да. На аренду А вообще, да, сколько здесь аренда обошлась вам? Здесь сняли жилье. В Севастополе по 3000. Это гостиница или... Ну, это гостевой дом. Гостевой дом. То есть номера отдельные, а душа вообще Угу. Ну, переночевать.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 У нас как бы производства-то никакого нет. Вот так обычно сфера обслуживания, медицина, а военные, морские работы, моряки. То есть, ну, такое... Хорошо. А есть у вас любимое место в Севастополе? Какое? Вот вот набережная. набережная. То есть набережная это то, что советуйте обязательно всем вот, посетить. Ну, как положено, на, да, на, любой портовый город, это на набережная, и курортный власти. город, и Ялта, и Севастополь, <связывающие> и ядусь, это набережная, это как бы лицо ну, города. Ну, вот подняться выше, пройти к театру тоже очень красиво. Ребята, угу. на мосту вот. прогулочку находимся. Так, на так вот здесь место выгула всех. Хорошо, спасибо вам большое, хорошего всем отдыха. До свидания. Вы откуда да, приедете? Краснодара. С Краснодара. Да, О, хорошо. хорошо, здорово. Как вам здесь отдыхается? Мы вот вместе с Замечательно. Супругой... Давно приехали? приехали, отдыхаете. Мы на один день еще. На один день, не день. Угу. Знакомые места очень любимые с юности, с молодости. Поэтому Севастополь – это просто... Завтра день города. Знаете? Да, но, к сожалению, мы не а. мы уже сегодня уедем. А вы были вчера на вот шоу э, вот этих э... мы в Ялте. А, в Ялте? Да, а да. в Ялте что любите? В Ялте набережная, набережная красивая. Ласточки Ялта тоже сказочная. Очень быть так хорошая, почти красивая, замечательная. Любимый Крым. Крым. А, а почему? Были, ага, там хорошо. И к вам. Мы сегодня решили объехать то, домой. что любим. А почему в Краснодарском крае не отдыхаете, Черноморское побережье, в Сочи, Аннабу? Отдыхаете? Конечно. У нас нечистый отдых, у нас сочетание деловой поездки с спортом. Вот, а. Заодно. Здорово. Вместе Молодцы. мы с супругой это вот, э, организовали, вместе приехали. Решили вот этими днями воспользоваться? Нам да. нравится. Доставить себе такой огромный модуль. Ваш подарок. регион, ваши, ваши люди, ваши... Климат, все, море чудесно. Цветущие растения, сказочно цветущие. Я скажу больше. Мне Крымское побережье больше нравится, чем наше Черноморское, наше Кубанское. Более живописная, Да, да. Сказать «да». Ну, конечно, мы очень... Не могу так сказать. Я хочу сказать, что более... Она живописное, правильно девушка сказала. А что касается цивильности, я думаю, что все здесь будет, скоро совсем замечательно. Ну, конечно, город да, Сочи известен в последнее время своими реконструкциями, колоссальными изменениями. Но вы, молодцы, вы поддерживаете свою знаете, ностальгию испытываешь, когда видишь многое. Немножко уже старое, но оно все и, и Спасибо вам. Так что всем. Хорошо, вам хорошего и отдыха. Очень хорошо поединка Да, точно. Спасибо. Удачи. До свидания. Друзья, я очень надеюсь, что вы поддержите меня в моих начинаниях. Мне не просто брать интервью, но я пересиливаю себя. И я жду вашей поддержки. Спасибо. Сейчас здесь гуляем рядом с набережной в таком красивом парке. Фонтанчик, прохлада. Посмотрите, как здесь здорово. Люди отдыхают, сидят на лавочках в тени. Много местных, как мы уже поняли, приехала сюда сегодня, потому что завтра день города Севастополь. Это общий праздник. Здравствуйте, завтра день города. Как вам здесь отдыхается? Мы местные местные жители. Ой, как здорово. Расскажите, что изменилось? Все хорошо, быть, хорошего быть. отдыха. До свидания.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 Ну, а что А что хорошее, если она приняла? Я блогер. Я не, не надо. Всё, а хорошо, это ладно, это до свидания, это хорошего это, отдыха.